Привет, с вами Чиш, и в этом ролике я покажу, где взять банши в игре GTA 3. Банш это такая спортивная двухдверная тачка. Итак, мы находимся на первом острове, берем любую машину, выезжаем из дома и поворачиваем сразу направо. Потом еще раз направо. Здесь возле автомойки, точнее возле бокс-сервиса поворачиваем налево. Потом опять налево на вот эту вот лесенку. Осторожно, вот здесь. Проезжайте, можно разбиться. Потом поворачиваем налево. Здесь поворачиваем направо Едем прямо И не доезжая до этих домов, поворачиваем снова налево Можно сбить этого кента Чего он тут ходит И поворачиваем снова направо Здесь мы видим Автосалон Где и можем взять нашу Крутую банши Разбиваем стекло при помощи тачки И садимся в новенькую Банши Что ж, поздравляю, вы нашли ее Теперь можно поехать домой и что же сделать, вы спросите? А я вам скажу, сохраниться, чтобы ее не потерять. Потому что эта машина очень полезна для того, чтобы попасть в другой город в самом начале игры, даже не проходя и не открывая другие города. А также для прохождения всех уникальных прыжков. Она прям идеально подходит. Кстати, идеальные прыжки и туториал, как попасть в другой город, будут вот здесь. С вами был Чиж, спасибо за просмотр и всем пока.